Знаете, как заработал первые деньги? Предпринимательство – это найти какой-то спрос, какую-то нереализованную возможность, придумать, как это сделать лучше всего и дать людям. Это и есть предпринимательство. Это первый миллион. Какой же миллион? Эффект плацебо в бизнесе не работает. Тебе нужны были деньги, ты открывал сейф, доставал деньги, закрывал сейф, а эти все каким-то образом попадали. Нам пришлось продать всю недвижимость, отдать все деньги. В какой-то прекрасный момент, проходя мимо, помещения, которое когда-то принадлежало мне, я понимал, что у меня сейчас денег нет в принципе вообще никаких. И в какой-то момент, когда вы знаешь, что от того, что ты перед стоящий перед тобой преградой. Даже если ты упал на самое дно, даже если ты ничего не знал, всегда есть возможность подняться.